Привет зрители канал! Привет гости! У меня были джинсы. Неудачная была покупка изначально, потому что, во-первых, был большой размер на меня, во-вторых, э качество самой джинсовой ткани было нехорошее. Это был стрейч и это были джинсы, которые все время растягивались. Вот. И посмотрев огромное количество видео, где перешивали джинсы превращали во что только их не превращали, но мне очень заинтересовало, заинтересовали видео, где джинсы перевращали в юбки. И я решила тоже перешить эти свои джинсы, которые у меня просто были, лежали-лежали-лежали, превратить их в юбку. Но для того, чтобы вам показать, что все-таки у меня были джинсы и была задумка, что я сейчас просто не просто так болтаю, я вам все-таки покажу кусочек. Вот такая вот вещь, я думаю, она есть у каждого. Подождите, у меня так прическа не идет. И так, у профиля мой некрасивый. Вот такие вот джинсы. Вот такая вот вещь. Она есть, я уверена, у каждого. В шкафу лежит такой чемодан без ручек. жалко и носить не носите. А все так хорошо начиналось. Первое, с чем я определилась, это, конечно, с длиной моей юбки. Поэтому, определившись с длиной, я лишнее просто отрезала, отсекла. Дальше, первое, что нужно сделать, это вы распарываете шаговой срез джинс от низа до низа и распарывайте задний срез джинсов для того чтобы ушить ваши джинсы для того чтобы самый простой легкий способ убрать излишний размер излишнюю ткань на, ваш, на вашей попе джинсовой это вот этот шов средний шов всю лишнюю ткань я убрала сюда если у вас джинсовая ткань будет стричьего то убирайте, убирайте как можно сильнее как можно уже Делайте, потому что, ну, прям, чтобы аж в чтобы затяг, потому что потом в процессе носки, оно все равно, ну, джинсы, на и в Африке, джинсы, тем более, встречивая, она все равно потом подтянется. Поэтому делайте прям узко-узко, до невозможности, ничего страшного. Как раньше вообще джинсы натягивали в советских фильмах, вообще их лежа одевали. хотя тогда и джинс был, как джинс, наверное. У любых других брюк, вот здесь вот такое продолжение гульфик или треугольный, треугольный гульфик, я не помню, как он правильно называется, я не буду вас дезинформировать. Вот такой вот выступ. Соответственно, я этот выступ просто-напросто вот так отрезала. Положила вот так линейку, совместила вот тут конец молнии с моим низом и лишнее отрезала. Здесь я оформила средний, средний шов которые впоследствии отстрочила нитками подобранными. Ну, максимум я подобрала нитки к отстрочке, которая у меня была ранее. Теперь моя проблема, с которой я столкнулась. Если таким образом перешиваете джинсы, то длина этой юбки должна быть вот такая. На ладошку выше колена. Почему? Потому что ходить оказалось совершенно неудобно. При такой длине и при таком этапе при таком крое, ходить неудобно оказалось. Тогда нужны ли разрезы, или шлицы, или еще что-то. Если вы поднимете длину подол юбки на такое расстояние, вы спокойно сможете ходить. Но я себе такую длину позволить не могу. Поэтому возвращаемся к жизни. Поэтому я вот что придумала. Я вот это превратила Обращаю ваше внимание, что у меня она классическая спереди, то есть прямая юбка, но вы обратили, наверное, внимание, что боковой шов, вот он на юбке, он у меня уходит вперед. Никуда от этого не денешься. И нужно было вставлять или клин, или каким-то обр образом что-то выдумывать. Но я ставила именно такие швы. Они меня совершенно не пугают. этого, для того, чтобы сделать юбку прямой, а не зауженной к низу, я вставила клин-гаде. Но если вам не принципиально или наоборот вы любите зауженные юбки, то узкая вот на бедрах, узкая внизу зауженная юбка, такая вот даже карандаш, то вам этот клин-гаде совершенно не нужен. Вы прекрасно обойдетесь. Я могу вам сказать, что клина. если вы любите очень узкие юбки, если вы очень любите, что у вас там все втягивало, вот этот вот, это вот клингаде вам можно и не ставить. Она прекрасная, без этого клингаде шьется. Просто очень-очень узкая юбка в районе бедер, в районе вот нижней части бедер, только из-за этого. Но мне не хотелось настолько узко делать себя. Поэтому здесь у меня клингаде, впереди у меня молния. Не только выполняю декоративную функцию, но также я при помощи этой молнии себе делаю разрезы. Что, всем Это спасибо так? за просмотр, всем спасибо за ваше внимание. Перешивайте джинсы и рассказывайте, что у вас получилось.